Дни легких скидок в Бланка Делюкс. Поймай шарик и получи свою скидку. Скидка в каждом шарике. Приходи в период с 20 января по 20 февраля и лови свою скидку. В салон бытовой техники Бланка Делюкс. Телефон 68 12 12.